Привет, мне нужна твоя помощь. Я решил построить собственную карту в Майнкрафт, чтобы снимать на ней сериалы. В итоге что, сборок сливов пока что не будет, пока что, что я буду заниматься вот этой картой. Если тебе интересно и тебе хочется мне помочь, перейди по ссылке в описании. Там будет дискорд сервер называется съемки, там можешь вступить и в команду, и в актера, надо будет только добавить меня в друзья, я мой ник сейчас на экране, надо будет меня добавить друзья и сказать то, что ты в актеры, либо в билдеры, и я тебе дам роль, и ты, получается, будешь проходить набор на моем личном сервере, который я лично создам. Ну, а с вами был я, меня зовут Фикус. Заранее спасибо за помощь, если кто-то мне поможет. И всем пока.